этнические таджики, проживающие в Афганистане, имеют право занимать достойное место в государственном управлении республикой. Об этом в своем видеообращении к участникам 76-й сессии Генеральной Ассамблеи он заявил президент Таджикистана Эмамали Рахмон. Таджики Афганистана, составляющие более 46% его населения, наряду с другими этническими группами этой страны, имеют право занимать достойное место в государственном управлении, отметил он. По словам Рахмона, приход к власти участников радикального движения, Талибан, звездочка еще больше усложнил и без того непростой геополитический процесс в стране. Глава государства выразил сожаление по поводу того, что талибы не выполнили обещания и не сформировали инклюзивное правительство в республике. По мнению Рахмона, только диалог с участием всех слоев афганского общества, в том числе таджиков, приведет к установлению прочного мира и стабильности в регионе. Глава государства подчеркнул, что Таджикистан не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Он предложил определить структуру власти путем референдума и с учетом позиции всех граждан страны и в очередной раз призвал к формированию инклюзивного правительства. Кроме этого, Рахмон осудил правонарушения, убийства, грабежи и угнетения афганского народа и рассказал о тяжелой гуманитарной ситуации в Пандшире. По словам президента Таджикистана, в провинции происходит гуманитарная катастрофа. Напомним, общие дебаты и встречи с участием глав государств и правительств стран в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи он проходят с 21 по 27 сентября в Нью-Йорке.